Ух ты, и снова я. Александр Кривова печень. Ребятки, рябчик. Рябчик, рябчик. Рябчик императорский. А, смотри. Пчелки работает. Рябчик. Рябчика у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 12, 12, 13, 14, 15, 16 цветут, но разбросаны по участку. И рябчики наши каждый год цветут, потому что жена каждый год выкапывает их. Когда цветется, засохнет. Она выкапывает луковицы, засыпает опилками, и на чердак ставит и до сентября месяца. В сентябре, в, сентябре, в октябре сажает их, и потому он, они у нас и цветут каждый-каждый год. Рябчик императорский. Рябчики, рябчики, рябчики, рябчики. Красиво. Красивые рябчики. И здесь, смотрите, рябчик. Это, наверное, детки были. Жена, на детки посадила. И здесь рябчик. Ай. Солнышко. Рябчик. Тут детка, наверное. И это рябчик. Ай. Рябчик, красавец, да? Ребята. Красавец, рябчик. Это детки. Надо будет ее жену попросить, чтобы она посадила на одной грядке все свои рябчики. Тогда будет вообще красота. Это маленькие тюльпанчики зацветают. Красавцы. Красавцы. Ну, рябчик. Рябчик. Вот такой у нас, такие у нас рябчики. Ну все, ребятки, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Привала Печенеки. Пока-пока.